Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров принял участие в рабочей поездке президента Республики Татарстан. Представители министерств, ведомств и муниципалитетов посетили Камско-Устинский, Тетюшский и Буинские районы. О том, как это было, смотри далее. Президент Республики Татарстан совершил рабочую поездку по районам. Основная цель ознакомление с ходом уборки урожая зерновых на полях республики. Поездки Рустама Миниханова сопровождал заместитель премьер-министра Республики Татарстан, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов и ректор Казанского федерального университета, депутат Государственного совета Республики Татарстан 5-го созыва Ильшат Гафуров. Так, в Камско-Устинском районе совершен осмотр полей по маршруту от села Теньки до поселка городского типа Камская Устья. На территории района Рустам Миниханов и сопровождающий его лист посетили виноградники. Кроме того, состоялась встреча с механизаторами, участвующими в уборочной кампании и главами поселения Камского Остинского муниципального района. Следующей точкой маршрута стал Тетюшинский муниципальный район. После осмотра полей и доклада главы района состоялась встреча с главами сельских поселений, где в ходе работы удалось обсудить основные проблемы, стоящие сегодня перед жителями. К слову, одно из них стало меньше. На территории республики начала работать мобильная поликлиника. Как и высказался в ходе презентации нового объекта президент Рустам Миниханов, наша главная задача обеспечить современную профилактику и выявление заболеваний на ранней стадии. Помогает в этом и интеграция центральной районной больницы с университетской клиникой КФУ. Соглашение, подписанное ректором КФУ Ильшатом Гафуровым, предусматривает как оказание высокотехнологической медицинской помощи жителям района с использованием возможностей университетской клиники, так и повышение квалификации врачей. Рабочий визит президента Республики Татарстан, посвященный ходу уборочной кампании, продолжится в Буинском районе. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Временно исполняющие обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и временно исполняющие обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков посетили Казанский федеральный университет. В рамках визита гости посетили музей историков КФУ, где состоялась встреча с руководством вуза. О том, как это было, смотри далее. Со знакомительным визитом в Казанский федеральный университет прибыли временно исполняющие обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин и временно исполняющие обязанности главы Республики Калмыкия Бату Хасиков. В рамках визита гости посетили Музей истории Казанского федерального университета, где состоялась встреча с руководством вуза. На ней присутствовали проректор по общим вопросам Ришат Гузееров и проректор по внешним связям Ленар Латыпов. Проректор по внешним связям Ленар Латыпов провел презентацию Казанского федерального университета, рассказал о богатой истории вуза, его структуре, и приоритетных направлениях развития. Почетные гости с интересом прослушали экскурсию. Познакомились с основными вехами истории высшего образования в Казани, узнали о выдающихся выпускниках и преподавателях Казанского университета, имена которых известны во всем мире. А также побывали в аудитории, где сам Владимир Ленин провел свои студенческие годы. Лилия Талипова, Александр Юдин, Универньюз. В Казанский университет прибыл эксперт международного конкурса о лучший Европейский музей года. Подробности расскажем далее. Музей Лобачевского Казанского университета посетил эксперт международного конкурса «Лучший европейский музей года» Ким Антила. Программа визита включила не только осмотр музея, но и презентацию и знакомства с проблемами, с которыми сотрудники столкнулись во время создания музея. Pleased of what I see here, uh, truly innovative uh, solutions in a museum, and it's a new way to, which is also important. Uh, when, what we actually seeking in, in European and, and in museums uh, that kind of new, innovative ways how to communicate with all the different kind of audiences, and I, I see a lot of lot of good examples here today. По рецензии эксперта будет известно, станет ли музей Лобачевского Казанского федерального университета лучшим европейским музеем года. Я надеюсь, что мы получим не только отзывы положительные и то, что не понравилось, но мы получим и предложение, которое позволят нам усовершенствовать этот музей. Ну и по результатам мы должны узнать, станет ли музей Лобачевского лучшим европейским музеем года. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. Казанским федеральным университетом издается свыше 15 журналов. Одним из них является научно лицензируемый журнал «Образование и саморазвития, который издается с 2006 года. О том, как происходила трансформация журнала в связи с приходом новой редакторской команды, расскажет Диана Шилова.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 образования, актуальные для многих стран. Все эти вопросы из года в год поднимаются на страницу журнала Казанского Федерального Университета образования и саморазвития. Журнал Казанского Федерального Университета образования и саморазвития является одним из 25 журналов, которые входят в базу данных Скопус.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 пополам. Половина из них, получается 25% журнала, это статьи наших коллег из России, тоже печатаются у нас из Московского педагогического университета, из Уральского, из Южного федерального университета. То есть желающих опубликоваться у нас много, но и две или три статьи печатают наши коллеги, коллеги из нашего, из нашего университета.